Приветствую, это продолжение темы про томарное золото, так что если не смотрели первую часть, посмотрите. Исследования ученых открыли потрясающую вещь. Если человек научился с помощью медитативных практик, дыхательных упражнений, созерцания мандал или иным образом войти в состояние гармонии со Вселенной, энергоинформационная матрица человека сонастраивается с матрицей Вселенной. В этом состоянии теломераза блокируется, и ДНК при делении прекращает терять теломеры. Причем установлено, что происходит не только блокировка теломераза, но запускается даже процесс восстановления уже имеющихся повреждений и мутаций ДНК, что как минимум гарантирует человеку продление жизни, так как клетка может делиться практически бесконечно, но при этом отсутствуют мутации. Бесконечное деление клетки, смутировавшей ДНК, как мы выяснили выше, вызывает рак. А теперь мы приближаемся к, моноатомному золоту и моноатомным элементам платиновой группы. В журнале Scientific American за 1995 год освещался уникальный эффект, вызываемый одним из металлов платиновой группы. Утверждало, что если поместить отдельные атомы рутения в оба конца спирали ДНК, ее проводимость возрастает в 10 тысяч раз. ДНК становится сверхпроводником. Химики давно подозревали, что двойная спираль ДНК может создаваться вдоль оси молекулы канала высокой проводимости, и теперь этому появились доказательства. Журнал Platinum Metal Review напечатал несколько статей об использовании платины, иридия и рутения для лечения рака. Когда структура ДНК изменена, как в случаях раковых заболеваний, внедрение частиц платины заставляет пораженные клетки реагировать, при этом молекулы ДНК освобождаются от перегрузок, снова становясь нормальными. Такое лечение не требует хирургического вмешательства, не разрушает окружающие ткани в результате лучевой терапии и не убивает иммунную систему, как это происходит во время химиотерапии. Кроме металлов платиновой группы, находящихся в моноатомном состоянии, своими чудесными свойствами выделяется моноатомное золото. Один из современных исследователей атомарного золота это Лоуренс Гарднер, серьезный историк, лектор и радиоведущий, член общества древностей, служит Европейскому королевскому совету в качестве королевского историка, рыцарь храма ордена Святого Антония и настоятель священного ордена Святого Колумба, консультант, хранитель гильдии изящных искусств. Автор либрета к музыкальным произведениям, которые звучали в Ковент-Гардене и Лондонской Королевской опере. Автор бестселлеров, переведенных на многие языки мира. Мастер спорта по всем видам спорта. Его новая книга «Потерянные секреты священного ковчега» опубликована в 2003 году. Его вот, что мы можем в ней прочесть. И действительно поражает тот факт, что таницы белый порошок золота и группы платиновых металлов с высоким спином совсем не новое открытие. Древние жители Месопотамии называли его Шем Анна, тогда как во времена Александра Великого его боготворили как краски дар.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 А его сверхпроводимость, его изначальное свойство было провозглашено учеными Иллинойского университета самым замечательным физическим свойством во Вселенной. Из документальных свидетельств древних времен становится ясно, что такие качества, как сверхпроводимость и антигравитация, были известны, пусть даже не до конца поняты, в далеком от нас мире жреческих левитаций, разговоров с богами и феноменальной силы электрикуса.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 Наш камень не что иное, как золото, доведенное до высочайшей степени чистоты и безотречной концентрации. Наше золото перестало быть просто золотом, есть высшая цель мироздания. В другом трактате о заглавленном кратке к божественную рубину Филолет объявляет. Это названо камнем за неизменность своей природы. Он противостоит огню, так же успешно, как любой камень. По составу это золото более чистое, чем чистейшее. Оно неизменное и не горющее, как камень на внешней.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 До встречи.